Всем доброго здоровья и мир вашему дому, друзья! Мы решили приготовить такое необычное блюдо. Это молочный поросенок, запеченный в русской печи. Сначала мы его значит, подержали в рассоле. Обычный рассол, как я солю сало. Это килограмм соли на 10 литров воды, плюс добавил лавровый лист, когда подогревал воду целые сутки он постоял мы его вытащили вовнутрь поросенка мы положили вареную гречку только не до конца лук и морковку на противень мы положили картошку кабачок э, перец болгарский сверху значит полностью мы его э, натерли чесноком с перчиком сверху чуть-чуть помазали майонезом вообще рекомендуют э, жир который будет у него вытекать поливать им поросенка вот. но если не будет жира поскольку он ну, еще маленький значит можно поливать водой для того чтобы была корочка вот. ну мы тут даже немножечко вот майонезиком помазали его э, подумали что это будет лучше вот еще воду налили в противень чтобы э, весь этот поросенок как бы томился тушился. Потом поставили его в русскую печь. И не прикрывший верх, значит, он у нас подгорел, э, спинка. Потом мы прикрыли двумя слоями фольги, и он у нас уже допекся. Пригласили гостей и устроили большое угощение, трапезы любви. Второй гардероб, газета и факты на попали, вот Это Какой год не знаю, ты тут по И что там было? Uh. Штраф плюнул на землю. 500 долларов штраф. <сохранители> <сохранители> <сохранители> в Сингапуре там, да? В Сингапуре где? Китай. Ох ты, ничего <сохранители> себе. Вы, потрошили или он не поташиваю. Да, Давай <связать> Интересно смотри, Давай под дверь, ну -ка. Давай подведу. Давай подведу. Давай подведу. Давай подведу. Давай